Прокляну я тех, кто делает не то те, кому неправда ложь вся, по плечу Для кого беда, по сердцу даже зло Прокляну, хотя я это не хочу Мне бы знать, кто горем радостно живет кто живет за счет других, определенно наживается на нас и сытно жрет, думает, что будет дальше, так угодно, кто затеял развалить нашу страну. До такого очень страшного предела Я уродов этих просто прокляну Как не просто, но душа знать не хотела Прокляну я этих гадов, прокляну Так давно в душе, как но теперь. Сволочей, уродов, гадов проклину Вы поверьте в глубине это назрело Проклину я этих гадов прокляну. Так давно в душе как видно накипело Пулачей, уродов гадов проклянул вы, поверьте, в глубине это назрело, То предателем созволил на его, И придав Россию, за бугор сбежал, Эти гадов всех словами. Прокляну, так и знайте, что, как можно, я сказал. Кто ворует, больше всех стран угнетет, Ищет всякие пути, народ так гробит, С нас убогих зачастую так дерет. Положение свое лишь сволочь правит этих сволочей по жизни прокляну, мне ни нисколечко не будет, так обидно прокляну я этих гадов прокляну, за Россию, за свою. Не будет стыдно Прокляну Я этих гадов Прокляну Так давно В душе, как накипела, Накипело Сволочей, Уродов Гадов Прокляну Вы поверьте В глубине Это назрело Прокляну я этих гадов прокляну, тогда воно в душе, как видно, накидело сволочей, буртов гадав прокляну. Вы поверьте, в глубине это назрело.